Как делишки, ребятички? С вами я, Шеремидо. И сегодня у нас... Э, Slime Range 2. И получается шестая серия. Вот. Я думаю, можно будет попробовать что-то прокачать. Или просто поисследовать. Вот. Сейчас посмотрю, что тут можно интересно прокачать. Это, наверное, отсек. Или это. Да, наверное, скорее всего, это. Давайте-ка мне надо скалистых 10 плортов и 10, 10, 2 песка, вот. Я вернусь, когда это все нас насобираю. И перед тем, как пойти, я все таки захотел пособирать мятное манго, потому что мне надо будет покормить медового слайма, а для этого надо фрукты. Вот. Так вот, э, я это песок дам чтобы потом рисовать мне останется всего лишь 110 торт лордов... доплыть так а вот и этот медовый и гордо так вот я сейчас пока и он не взорвался блин а я думал что он взорвется а 30 ему не хватает Ему надо больше. Ничего не сказали. Сколько не надо? Не, ну я еще попробую собрать. Сколько соберу? Сколько соберу? Я, короче, собрал 7 и... Блин. Улучшение купить. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Улучшение прокачать. Да. у меня появился пятый слот. Собрать фрукты, чтобы убить того огромного слайма. Я тут так подумал, можно им 20 штук клубнички дать, вот. И этим морковку дать. Которые справа. Не буду, лечу. А и звоночек, конечно. Раз, два. Три, буду, да. Круглый бассейн с магмой. Вот я около этого медового. Так. На тебе. 40 не хватает. А ему надо было 50 примерно. Я... Етые. Медовые Это прикольно Понятненько Ну, я в какие-то пещеры Спустился О, улучшение И у нас тут И мои высокие развеекаря Колонны Короче, ничего интересного Мне оставилось. Вставить кристалл и тут открылся проход. И куда этот проход? Эм... Ну немного куда ведет, но все же куда-то это ведет. Не, надо теперь кучу разорибить. Остался еще тот проход открыть, поэтому мы вот так сделаем. Опа, и тут у нас... И тут у нас ничего интересного. Тоже как и там. Так, я думаю, что можно покормить богофруксами вас. Вот. А вообще давайте мы посмотрим все на X3. Oh. <laughs> Всем пока-пока, с вами был я, Шеремида, и слаймики.